Мне каждый раз говорили, что у тебя не получится. И э, тот момент такой, что вот именно это чаще всего ломает людей, когда эти люди глядя на тебя, говорят, что у тебя не получится, потому что боятся, что у них не получится. И все люди, если у человека у кого-то не получается, это не значит, что у вас не получится. Если что-то у меня не получается, это не значит, что у вас, у вас, у, вас, у кого-то что-то не получится. У каждого свои навыки. Поэтому максимально... Верьте в то, что вы делаете, и если вы в это верите, вы должны быть, ну, я говорю, не тупо верить, да, а осознанно верить в то, что вы делаете. То есть, если вы видите этот путь, если вы все в голове разложили алгоритм, если вы понимаете, что он выживет, если вы чувствуете это сердцем, ни в коем случае не отказывайтесь, И вперед. Сто процентов будет очень тяжело, в какой-то момент вам захочется все бросить. Вот в этот момент нужно делать шаг вперед и быстрый шаг вперед, тогда будет взлетать. И чаще всего те люди, которые э, не верили в вас, потом будут говорить о том, что они с вами были знакомы.